Всем привет и сегодня я вам покажу как получить анимированные лица в робоксе. Сначала заходим в магазин и цену ставим на бесплатном. Здесь мы увидим эти три лица. Но если их здесь не окажется, то можем написать в поиске их названия. Первое название это the Default. И это вот такое лицо, которое как раз таки стоит у меня. Название второго лица э, звучит следующим образом. Макиу Минималистик. И выглядит это лицо вот так. Последнее третье лицо называется Just looks good. Вот такое вот э, лицо. И это были все анимированные лица на данный момент. И думаю на этом это видео будет заканчиваться. С вами был Games. Всем пока.